В этом году мы как-то лучше выходим, чем в прошлом. Не, я в том плане, что в прошлом году мы там где-то до хрена камыша проходили. А тут чуть-чуть а и все. А еще куда-нибудь? Вот к Нормально. Слева вот там, в принципе, закрывает естественный снег. Вот здесь вот спереди. Если есть возможность, еще ниже опускай, иначе мы плохо будем видеть. О. Сейчас еще еще лодку накрыть. Есть. Апорт. <сх> <сх> <сх> <сх> Наконец-то вы. Блядь. взяли вниз сейчас один от одного убегают апорт нифига себе ранок, походу. Влево, влево, вон она, вон она плывет Нырнула вроде? Нет, вот она. Вон хлопунцы, видишь, побежали да, под тем берегом. Да, да, да. жили места. A porto. A porto. Слышал после первого выстрела, как от перья... дробь дала. И отскочила, как... как от барабана, блин. Красиво на лед, да? Со второго круга их так... А, ты... а ты... свист ко мне, ко мне, ко мне, дай, молодец, Ах, ты. молодец, умница. Ну все, сходим. села но далековато ну, ладно будем ее может потиху авось при авось подплывет Далековато. Вернее, я опоздал. Место! На место! Ко мне! Вист ко мне! Подрано. Но Погоня. Ага. Опа. Вот. Ну, вот еще одна летит, а фигня. Супер. никогда с голосом тогда тут уж ладно там пищал енчу блин а сейчас вообще блин с голосом прет сторону а вон пацаны да пацаны вон добили а я по этой А увидел, наверное. Да, да, да, да, да, да, да. Все увидел. Ветер просто с этой стороны причует не мог. шари куда-то вообще поплыла. Шерри глуховато не слышит. А вот, развернулась Шерри. Молодец, Вист. Молодец. Дай. Молодец. Ой, давай, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Вот так, оба. Давай, молодец. С полем <сорка> П, Пацаны уронили Ну Моя-то собака достала <сорка> Есть одну хоть, блин Опять бляха под ранок. Она сука сидит. Она давай вот она плывет Да блин на таком расстоянии тут метров 60 уже. блин уже собака блин ну как я так мог блин вообще промазать такой налет офигенный фики его знает блин вообще ж так красиво зашли весь вперед Ну, в камыши, блин, плывает. Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед! Молодец, вперед! Апорт! Ай, молодец, Вист, молодец. Что тебе тут? Молодец, действительно. Эппочки. Давай, давай, давай, чувак. Дай, дай, молодец. Шерри, ко мне! Ко мне, ко мне! Духоватая. Ну, Старушка, давай, давай, давай, ждала, ждала, где, откуда появиться. Давай, иди сюда, иди сюда. Все, сыт, молодец. Весь сыт. Место. место Блин мне не хватило блин под этот крыша помешала. Я даже упреждение нормально не смог сделать.